Привет друзья! Давно собиралась поведать эту информацию, но все никак не получалось. И вот наконец-то дошли руки. Производитель игл Шмец выпустил приложение для мобильных устройств, в котором собрана подробная информация по бытовым иглам для швейных, вышивальных машин и оверлаков. Приложение устанавливается как на устройства, работающие под iOS, так и на андроидные. Чтобы найти приложение, зайдите в Google Play или App Store и наберите «Шмец». Приложение первым появится в списке. Дальнейшие действия по установке, полагаю, озвучивать не стоит. Приложение, конечно же, на английском языке, но в целом разобраться в нем не сложно. Цветовой код иглы. В этом разделе вы узнаете, о чем говорит нам цветовая маркировка иглы. Использовать цветовой код компания начала с 2014 года. Большинство игл имеют две цветовых полосы, обозначающие их назначение и размер. Исключение составляет Universal, Embroidery Spring, Hempstitch, Double Eye и Quick Training. Возможно, вы скажете, мол, зачем нам цветовой код? Они и так все по коробочкам лежат. Но если лежат, то хорошо. У меня же полный бардак. А иногда я забываю, какую игру установила в машину. А цветовой код подскажет... Базовые знания. В этом разделе вы сможете увидеть, чем отличаются игольные ушки у различных игл. Вы также узнаете, что компания ШМЕЦ – всемирно известный производитель игл, и с этим не поспоришь. Подраздел «Выбор иглы» пояснит вам, что указано на блистере. А те, кто не мог понять, поймут, что маркировка 130 705 H, H и означает, что игла предназначена для бытовой швейной машины, и что размер иглы имеет значение. И иглы с параметром 8-10-60 предназначены для тонких деликатных тканей, а 120 на 20 при желании пробьет и брезент. Взглянув на МРТ-иглы, а иначе ты не назовешь, вы, возможно, задумаетесь о том, когда же последний раз вы меняли иглу. Я даже не думала, что тупая игла похожа на то, что я вижу на крайне правой фотке. В общем, меняйте иглы не раз в год, а почаще. Мой фаворит – раздел о размере нити. Здесь вот так подробно написано, вы можете узнать, что есть два основных типа классификации – по весу и по длине. При маркировке по весу к номеру добавляются буквы WT. Значение 40WT означает, что на 1 грамм приходится 40 метров нити. Чем больше номер, тем тоньше нить. Второй тип по длине. Их целых два. Первый – это сколько грамм будет в 9000 метров. И второй – грамм на километр. В целом нить с маркировкой 40WT – это то же самое, что нить 240D и Текс-25. Дальше следует бомбический совет, в котором говорится, что ушко иглы должно быть на 40% больше, чем диаметр нитки. И вот откуда появился диаметр и как его определить непонятно, поскольку все это время речь шла о длине и весе. А для определения диаметра нити не хватает данных. Ну и бог с ним. Тип иглы. В этом разделе представлен весь богатый ассортимент игл Шмец. Не могу сказать, что все виды игл имеются в нашем интернет-магазине, но многие из них можно заказать. По крайней мере, теперь сделать заказ будет проще. Выбрал иглу, сделал принтскрин и отправил. Красота! Любимые иглы можно пометить с сердечком, и они будут отображаться в списке фаворитов. разделе тип ткани вы узнаете под какой тип ткани рекомендована та или иная игла джинс джинс трикотаж джерси ну и так далее там подобное а при подборе кстати иглы для вышивания обычно ориентируется на используемую нить и в меньшей степени на ткань хотя бывают исключения и последний значимый раздел – это «Решение проблем», от чего вдруг рвется нить, почему машина пропускает стежки, почему они ложатся петлями. Общий текст информации, которая сможет помочь вам разрешить свои проблемы. Вслед за решением проблем вы можете найти ссылки на соцсети компании. И последний раздел – это «Где приобрести». Ну, не знаю, насколько вам будет удобно приобретать иглы на сайте Шмец, но я точно знаю, что постучись вы ко мне на бродере, и я помогу вам с выбором и покупкой. Всем хорошего дня!